Один миллиард лет назад выживший в фильме снимались Грег Эвиган. Рэйчел Кроуфорд, Клаудия Микелсон, Дэвид Хилет, Диего Матаморос и другие. Композитор Норман Оренстейн Оператор – Майкл Макмюррей. Продюсер – Адам Джей Шалли. Автор сценария – Джошуа Майкл Стерн. Режиссер Дэвид Стрейтон. <морфеус>, Морфеус. Арктическая нефтяная установка. Новый день в аду. Сегодня глубина 17 километров. Как дела, Танака? Именно так, волшебная цифра 17. Танака, как дела? Порядок? Да, не спал всю ночь, хотя я в форме. Ранние пташки перетаскиваем. Отлично себя чувствую, Слик. Да? 50 баксов говорят, на этой неделе мы найдем нефть. Последние полгода каждую неделю говорит, что найдем. Да, но в этот раз нутром чую. Да? Нутро никогда не врет. А, а, а. А идем, как дела, Гиз? Джим, может быть, остановишься? Рано для танцев. Старок, ты просто завидуешь тому, как я двигаюсь. Ты как рыба. Рыба в судорогах. Кажется, я сказал тебе взять выходной Ну нет, босс, не собираюсь терять оплачиваемый день У меня большие планы Да, купит новый характер Не вынуждай меня Поспокойнее сегодня Старик, все готово Смазано и затянуто, шеф Ценю твой энтузиазм, гизер Закрой Малькольм, Да-да-так, у нас тоже все в порядке. Все работает в норме. И приехал новый геолог. Хорошо, скажи, я сейчас буду. Так, повернем эту малышку. Слышали, босса? На полную! Поехала к центру Земли! Крутится-вертится, когда же остановится? Фантастика. Не верю, что ее построили. Да, самая большая из всех, что есть. Как глубоко есть? можно прорыть? 8-10 километров? Старье. 20 километров. Глубже, чем когда-либо. Да иди ты. Взгляни. Сейсмический анализ показал залежи нефти. Проходит через юрский слой и просачивается к докембрийскому. До зарождения жизни. Да, мэм. 7 миллиардов лет до динозавров. Кинг, so будешь here, просто стоять off, или поздороваешься? Однако трубы засорились, камень застрял. Сделаю. Значит, кроме тебя никого не смогли найти. Да, только я. Адам, это проблема? Не для меня. Кэт, для всех, кто работает на буровой установке, 12-часовой рабочий день Звучит весело Ты не поняла, я сказал для всех Места мало, но это дом Что происходит? Наткнулись на что-то. Сверло застряло. Ну как? Плохо. Наверное, наткнулись на ультрамафические породы вот здесь. Насколько глубоко? До да, кембрийский слой дошли раньше, чем ожидали. Мне кажется, никто не брал пробы пород этого слоя. Слушай, меня это не волнует. Мы ищем нефть. А потом можешь брать пробы любых пород. Что со звонками и свистками? Рад, что пришел, док. Что? Если не посплю 8 часов, выйду с графика. Слик, что у вас там? Что-то очень странное. Ты... Должен увидеть это своими глазами. И приведи врача. Док, пошли. Ты слышал? Что у черта здесь творится? За мной увидишь. Думал мы наткнулись на нефть, но бур заклинила. Я выключил машину, прибежал сюда. Это было везде. Оно поднималось снизу. Это еще что? Я не знаю. Это не нефть. Нужно все убрать. Убрать? Адам, у тебя крыша едет? Никто не знает, что это за субстанция. Она была так глубоко. Кстати, наш новый геолог Кэт Холден. Это все, что вышло? Да, послушайте. Дело в том, что Танака порезал руку до того, как эта слизь появилась. Она попала на него и впиталась в его кожу. Да, его порез исчез. Похоже на дикие штучки в воду. Танака Танака Танака, Танака. Адам Кинг. Да, поговори со мной. Что случилось? По-английски. Я порезался. А это желе, как они сказали, исцелило рану. Это волшебство. Волшебство? Да. Только я не знаю. Не знаю радоваться или бежать. Со всеми бывает. Отлично себя чувствую. Как я выгляжу? Лучше некуда. Что странно, эта штука и до тебя добралась. Простите, мисс Старк, вы не должны работать. У вас пневмония. В чем проблема? Я плохо выгляжу? Можно мне это назад? Спасибо. Стойте спокойно. Откройте рот. Хорошо, шире, шире. Спасибо, нет, без языка. Хорошо. Я возьму анализы, но она выглядит здоровой. Мы ищем нефть. За работу. Слик, выкрути обратно бур. Посмотрим, как его достать. Возьмите образцы субстанции. Спрячьте подальше. Не хочу, чтобы кто-либо трогал эту дрянь, пока не выясним, что это. Все слышали? За работу! Я... Нет, нет, нет, нет. Вам звонит мистер Слоун, сэр. Отлично. Адам! Даррен, как дела? Тебя плохо слышно. Знаю, опять оборудование барахлит. Что хорошего скажешь? Кэт Холден приехала? Да, она здесь. Даррен, слушай, у нас проблемы. Мы застряли. И прекратили бурить. Ты шутишь? Если бы. Не знаю, мы наткнулись на что-то странное. Послушай, Адам, не буду тебе говорить, сколько транзикл ойл вложил в этот проект. На меня давят, чтобы все было готово к весне. Ты должен. Адам? Опять сорвалось. Серьезно? Да, серьезно. Пойду проверю спутниковую тарелку. Хорошо. Если будут звонить, я в лаборатории. Отлично. Ищем уже месяц. И ничего. Чуть не потеряли бур. Господи. Остановись, от меня раздражает. Просто отдохни, ладно? Как поживает твой профессор? Как там его? Фрэнк? Его зовут Чарльз, и у него все хорошо, спасибо. Как насчет тебя, Кинг? Нашел себе другую? Или других? Да, их много. Все отлично. Нет совпадений. Черт, взгляни. Какое-то новое вещество. Науке оно неизвестно. В медицине тоже. Я провел основные анализы этой субстанции. Не могу поверить, но этот гель вырабатывает лейкоциты. Больше, чем 20 человек. Лейкоциты? Белые кровяные тельца. Я знаю. Центральный элемент иммунной системы. Но они существуют отдельно от плазмы крови, и поэтому превратились в гель. Подождите, как они могли существовать еще до появления живых организмов? Слушай, так или иначе, это лейкоциты. Конец истории. Все. Все. Что это за голубые кристаллы? До них я еще не добрался. Попробую их отделить и запущу программу проверки. Я сопоставил результаты анализов Старк с теми, что брал вчера. Вирус бесследно исчез. Это невозможно, поскольку... Невозможно так быстро вылечить. Как думаешь, что это, док? Думаю, это абсолютно невозможно, но оно Есть. Есть. Пять раз подряд. Хватит? Я просто поддавался тебе. Ты не справишься со мной, если я буду играть на все сто. Что рисуешь, Гиз? Место, где я бы хотел быть. Понимаю. Парень, какого черта ты тут делаешь? Без понятия. Я просто стараюсь делать то, что нужно, и избегать проблем. Вот и все. Да. Не шатайся здесь слишком долго. Эти буровые установки покалечили жизнь многим одиноким старикам. Мы не можем вытащить его. Бур не скоро вылезет. У меня плохие предчувствия. Это нутро тебе сказала. Прокричала. Пиво? Нет. На следующей неделе будет год, как я не пью. Одно пиво, и я с голой задницей изображаю ангела на полу. Посмотрела бы. Слик, мне нужен соперник. Иди. Оставайся здесь. Ты разбиваешь. Кинг, наверное, неплохо, что мы не убрали да, все. Да, да. А ты был прав. Значит, чего? Нелогично, что субстанция из белых кровяных телец находится там, где мы ее нашли. Я думал об этом. Ведь все, что мы знаем о том периоде, это теория. Но оно настоящее. А если... Если там тонны этого вещества, Адам Кинг, когда твои люди узнают, что это, что мы будем делать? Его протестируют и выяснят, если от него проку. Потом выкачивают и продадут. Есть вещи, которые нельзя объяснить. И есть вещи, которые нельзя понять. Я понимаю, что ты пьян. Ты не понимаешь, что планета живая. И все годы мы резали и сверлили ее. Может, сегодня, благодаря твоей большой крутой машине, мы порезали слишком глубоко. Может, сегодня мы добрались до ее крови. Может, пойдешь к себе? Слушайте, люди. Планета в ярости. Я знаю, я чувствую. Мы должны закопать эту дыру. Мы должны молить о прощении, уйти и надеяться, что об этом никто не узнает. Хватит. Я тебя услышал. Это единственный способ выжить. Единственный способ быть уверенным. Он просто выпустил пара. Пусть проспится. Холден, посмотрим, на что ты способна. Что это? Uh, не волнуйся. Вечные проблемы с электричеством. Не волнуйтесь, шеф. Я проверю напряжение. Отлично. Я все вижу. Какого черта здесь случилось? Танкер с нефтью вспыхнул и мгновенно затонул. Никто не хочет это слушать. Хотя это классная история. Мой друг Адам побежал обратно на горящий корабль к машинному отделению и перекрыл главный вентиль. Хватит. Ни капли нефти не попала в океан. Вот черт. А могло быть огромное нефтяное пятно. Вот это мужик. Мистер Старк, ваша миссия по уничтожению моей мужественности завершена. Да, ты герой. Гизер все еще не вернулся с Старк, идем проверим, нужна ли ему помощь с этим шедевром системы электрообеспечения. Наверное, где-то произошел выброс пород. Нет, пострадало бы все здание. Тогда что это? Я проверил все предохранители и кабели, все в порядке. Напряжение должно быть. Танака Черт Черт возьми, гель пропал Сюда Господи Господи, сукин сыр. Господи, Слик, Старк. Всех в пункт управления. Старк, Старк, идем. Подожди, ты говоришь, он разрезан на части? Бедняги отрезали лицо, если тебе непонятно. Не могу поверить. Я тоже. Что будем делать? Он же там, пока мы говорим. Для начала все должны успокоиться. Идите вы, я не успокоюсь. Я найду психа и сверну ему шею. Я клянусь. Давай, Джин. Танака. Танака. Ты никуда не пойдешь, Джинкс. Гизер был моим другом, ясно? Я знаю. Но давай дождемся Адама. Не хочу, чтобы ты наделал глупостей. Так странно, не было крови. Как это не было крови? Вот так. А Гизер разрезан на части. Мы услышали достаточно. Почему бы тебе не заткнуться? Опять на меня наезжаешь. Тихо, тихо. Хватит. Спокойнее хватит. Я все проверил. Его нигде нет. Уже поздно. Все остаемся здесь на ночь. Может, утром удастся включить электричество. Что со спутником телефоном? Я работаю над этим, сэр. Хорошо, работай. Ты в порядке? Я такого не видел раньше. Зачем Танака сделал это? Это все страх, вера, религия. Ему кажется, мы выпустили в мир нечто. И поэтому надо убивать людей? Я не знаю, почему он сделал так это, понятия не имею. Хорошо, это бессмысленно, вот и все. Я слышал нечто подобное. Шеф морской нефтедобывающей станции спятил, перерезал всю команду, а потом спокойно ел их. Заткнись. Зачем ты рассказываешь это? Господи, это уже слишком. Я не хотел тебя напугать. Конечно. Да. Когда я окончил университет, я мог поехать куда захочу. Университет. Да. Родители сказали, что я спустил диплом в унитаз. И они были правы. Нет. У меня такое ощущение, что за нами наблюдают. Хочешь, Валю, я принял полторы таблетки. Отстань от меня. Oh, Прости, виноват. Старк, я накричал на тебя, вышел из себя, и прости. Ничего. Электричество? Боже, спасибо. Как тебе удалось? Я ничего не делал. Никому не шевелиться. Давай. Привет! Ты приехал? Я волновался, Адам. Связь прервалась. Что здесь творится? Подожди! Подожди! Стой! Подожди! Черт. Я отправил его обратно на неделю Почему ты не позвонил? Вахта подходит к концу Мне нужен вертолет Компания хотела, чтобы я остался и проверил, как идут дела Какого черта здесь творится? Oh, Уверен, что готов? Как его звали? Роберт Сларский. Это безумие. Да, добро пожаловать в мой мир, Даррен. В таких случаях пресс-служба компании бессилен. Я сейчас меньше всего думаю о пиаре. Да? Слик, включи приемник, верни Мы этот вертолет. Мы пытались, приемник сдох. Наверное, сломался из-за скачков напряжения. Отлично. И что дальше? Как повезет. Малкольм проверил систему безопасности. Дверь к буровой установке была открыта. Кто мог выйти оттуда босиком? Не волнуйся, увидишь. Я решил, что Танак открыл дверь, поэтому пошел проверить. Что могло разрезать человека пополам? Животные? Нет. Взгляните на него. Разрез, будто прижгли. Крови нет. Это невероятно. Его нельзя оставлять здесь. Затащим его внутрь. Я не прикоснусь к нему. Давай. Пошевеливайся, Джинкс. Мой отец был министром. Он говорил, ничего хорошего не выйдет, если буду буравить землю. Говорил, не играть в дьявольские игры. Так и сказал мне. Слик, что проверьте с Джинксом буровую установку, как бур выкрутился. Будет сделано. Джинкс, идем. Малкольм, как там спутниковый телефон? Да. Как насчет коротких волн? Действуй. Свяжись с кем-нибудь. С кем угодно, да. Я мажу порез на пальцы этим гелем, и он исчезает. Волшебство. Класс. Значит, нефти не было. Было это. Вам этого мало? Простите, док, но через неделю я должен доложить совету директоров об эффективности «Морфеус-1». И я скажу, что у меня мертвая команда, но есть докембрийский гель для волос. Я можешь рассказать это. Что ты... Кэт. Он бы поверил на слово Ты с ума сошла? Просто смотри, смотри Это невозможно Возможно Не понимаю В чем дело? Малкольм, yeah, сделай одолжение. Проверь показатели компьютера до того момента, как упало напряжение. Можешь назвать меня психом, но, похоже, бур вытолкнули из шахты. Это невозможно, но я проверю. Слик, ты слышал? Что? Ничего. Показалось. Я проверил вчерашние показатели до того, как упало напряжение. Смотрите. Что это? Что это? Понятия не имею. Но чтобы это ни было, оно около двух метров в высоту и метр-полтора в ширину. Оно? Ты сказал «оно»? И оно двигалось быстро. У меня нет точных данных. Что-то меня тошнит от нефтедобычи. Слышал фразу «Заткнись и работай, Джинкс». Наверху! Валим отсюда, к чертовой матери! Я за тобой. Бежим! Шевелись! Быстрее! К черту с дороги! Не шевелиться. Right Оставаться здесь. Заприте за мной дверь. Слик. Jinx. Да, я нашел их. Послушай меня. Не выходите с пункта управления, оставайтесь там. Их тела висели там Так Это предел Мы столкнулись с чем-то, что режет людей И, по словам Адама, потрошит их Похоже, наши дела Плохи Надо выбираться отсюда Вот. Слик да? Слик, да. Он тебя привез сюда. Да. Знаешь. Мы встретились с Иван Гореч. Я была в плохой форме. Он хотел помочь. Никто мне раньше не помогал. Чтобы бы не убило их, оно пришло с одной шахты. Знаете, я думаю... Мы выпустили нечто, и оно защищает волшебный гель. Это просто бред. Это не может быть живым существом. Его возраст был бы более миллиарда лет. Верно, спасибо. Что пялишься? Они от клаустрофобии, помогают справиться со страхом. Она ничего не сказала. Оставь ее. Я знаю, что случилось. Мы проткнули ад и выпустили демона, который убивает моих друзей. Демон, да, мистер я понимаю, что вы расстроены, но это... это бред. Ты не веришь в ад и рай? Конечно нет. Что ты за человек? Человек науки, врач. Говорить о существовании ада глупо. Ты называешь меня глупой. У меня много недостатков, но я не глупа. Не смей так говорить. Не ругайтесь. Пожалуйста. Дамочка, я даже тебя не знаю. Ты просто приехала и крутишься вокруг босса. Знаешь, держись от меня подальше. Господи, прекратите! Эти люди мертвы. Понимаете? Хватит. Там что-то есть, и нам лучше от него избавиться. Погасло. Значит, оно поднимается вверх по колодцу и посылает нечто вроде электрического импульса, от чего падает напряжение, так? Аварийное освещение работает. Но, Но оно не работает не от не источника бесперебойного питания. Нечто отключает напряжение в основной сети. Basically, получается, когда, когда нет света, света, оно потрошит людей. Свет а, включается, и все прекрасно, see? как в Рождество. Это, Это только предположение. Есть о чем подумать. Смотри, напряжение на полную катушку, значит, эта штука ушла. Я так скажу. Следы, которые я видел вокруг шахты и буровой установки, не похожи ни на что. Нам пора сматываться. Уходить. Уносить ноги. Док, снаружи минус 30, плюс ветер. Замерзнете насмерть еще до ночи. Но оставаться здесь самоубийство. Нет быть снаружи самоубийства. Сэр, может, стоит подумать, как выжить снаружи? Да, мы как раз думаем об этом. Должен быть выход. Нет выхода. Очнитесь. Посмотрите, где мы. Вот здесь. Куда вы пойдете? Мы в 500 километрах от жилья. Даже если бы у нас были снегоходы, топливо закончилось бы на полпути до первого поселения. От тебя все ждут решения. Этот человек дал мне право принимать решения. И как управляющий станция говорю вам, выйдите за двери, и вы, покойники, пока мы остаемся здесь, у нас есть шанс выжить. Без вариантов, ребята Значит, начнем разбираться Адам, спокойно Все напуганы без твоего тона Моего тона? Я здесь не для украшения Я пытаюсь вас звать к вашему разуму Мы тебя услышали Тише Это уже слишком Так, хватит Ведете себя как женатой пары Это не поможет А я думаю, что оставаться здесь так же рискованно, как уходить в тундру Хорошо Отлично вот что я скажу. Все, кто хочет уйти и замерзнуть, вперед. Я мешать не буду. Давайте. Все, идите. Ладно, слушайте. Нужно действовать быстро. Мы не знаем, когда оно вернется. Малкольм. Пытайся пыть пыть починить светлайфон. спутниковый okay? телефон, хорошо? Понял? Yeah. Yeah. Yeah. Хорошо. Даррен, right right. Right. Yeah. Да, хорошо. Даран. Займись радиоприемником. Да ладно, Даран, right. радио. Док. Перетащи тела в седьмой коридор. Анаку тоже. Осмотри их. Я хочу знать, как и что разрезала их. Хорошо, постараюсь. Но я не проводил скрытия со времен колледжа. Старк. Иди с ним. И я спущусь на дно шахты Что ты сделаешь? Проведу световой анализ на дне шахты Сенсоры показывают впадину Думаю, именно оттуда пришло то, что путешествует вверх по шахте и оставляет эти следы Я проверю Hello, Кажется, твоя страховка это не покроет Этому не бывать, Кэт Слишком опасно Адам, что-то убивает людей Но чтобы это остановить, мы должны узнать, откуда оно приходит Ты с ума сошла? Ты не спустишься туда? Я геолог. Только я могу сказать, что там. Я должна. Неважно кто ты. Туда никто не спустится. Ты хочешь выжить? Адам, я думаю о причинах и следствии. Следствие мы уже видели. Пора узнать причины. Мы даже не знаем, как оно выглядит. Боюсь узнать это, когда будет поздно. Послушай. Если что-то пойдет не так, я вытягиваю тебя. Мы теряем время. Да. Я спятил. Так, ты на связи? Да. Готово? Как всегда. Хорошо. Нефтедобывающая станция Морфеус 1. Слышите меня? Отбой, как дышится? Хорошо, порядок. Я рад, что я не она. Уши закладывает? Нет. Мне плохо, жарко, как в аду, но я пока в норме. Нефтедобывающая станция «Морфеус-1». Слышите меня? Это... это бесполезно. 17 километров, мистер Кинг. Кэт, Малкон только что сказал, что... Стоп, Нормально. Отверстие на дне шахты становится уже. Опускай медленнее. Включи камеру. Господи, ты видишь это? Я в каком-то корабле. Клянусь, Адам, это космический корабль. Стоп. Здесь множество ячеек. Сотни. Думаю, что бы в них ни было, оно вышло наружу. Вижу реолит, базальт. На другой стороне вулканические породы. Адам, можешь опустить меня метра на три, медленно? Хорошо, хорошо, стоп. Есть. Есть. Адам, я нашла наш волшебный гель. Он вытекает из поврежденной ячейки. Бур его пробил. Теперь мы знаем, что оно не отсюда. Оно было доставлено сюда. Кажется, я что-то нашла. Никогда не видела ничего подобного. Дай мне секунду. Подними меня немного. Стоп! Здесь в стене как бы окошки. Что за ними, не разберу. Господи! Что там, черт возьми? Что это? Адам, поднимай меня, поднимай! Я хочу наверх, поднимай! Поднимаю? Потерпи, Кэт, все хорошо. Держись! Еще чуть-чуть! Господи! Ты в порядке? Да. Прием, нефтедобывающая станция «Морфеус-1». Слышите меня? Это береговая охрана. Сообщите ваши координаты. Прием, это «Морфеус-1». Это... Что? Что? Что это? Что это? Что-то приближается. Черт! Она вернулась. Возьми рюкзак. Мой рюкзак. Так, так, уходим. Подожди. Подожди, я оставила кассету. К черту! Подожди! Идем! Черт, черт! Адам, мои образцы! Они у меня. Адам, я смотрел тела. Нужно поговорить. Беги! Что? Беги, она возвращается! Поторопитесь! Быстрее, потом разберемся! Соберитесь, мне нужны детали. Хочешь детали? Итак, каждую из жертв изучали. У одного не было конечностей, у другого органов. У лицо и мозг были вырезаны. Все сделано очень аккуратно. Это было ужасно, босс, был. кошмар. Помощь мисс Старк была бесценной. А как насчет крови? Тела были высушены, проколы в нескольких венах. Ни капли крови, воды или спермы ни в одном из тел. Кэт, okay. что ты нашла на дне шахты? Там я увидела это Человеческий зародыш в ячейке на стене. Какой стене? Я сама не поверила, но похоже на космический корабль. Шутишь? Судя по породам вокруг него, он попал в поток лавы, когда планета еще остывала. Значит, за дверями инопланетяне? Захороненные и прожившие миллиард лет. Оно было на планете до того, как в океане зародился первый живой организм. Что насчет геля? Откуда он? Он хранился в контейнере на корабле. Прости, но что делал инопланетянин на своем корабле субстанцией из белых кровяных телец? Хороший вопрос. А что если инопланетянин вез нам ее, как своего рода, подарок? Да, это был Санта-Клаус. Ты видел, что эта штука делает? Подарок? Вот что я вам скажу, мистер. Парни, которые умерли, для вас ничего не значат, но они были моей семьей. Понимаешь? Okay. Ладно, okay. ладно. Throwing... Больше никаких идей. Кто знает, что мы выпустили? Припил вход, все, что смог Малкольм, как дела? Чиню, сэр Продолжай Как дела? Осталось недолго Должен тебе сказать Кэт, ты сделала то, чего я бы не смог Я впечатлила его величество Обалдеть я серьезно. Удивлен моими способностями? Нет. В них-то я и не сомневался. Слушай, мы не говорили о том, что случилось. Не о чем говорить. Это все мой характер. Слушай, меня твой характер не волнует. Я выжила. Ты согласилась на эту работу, зная, что я буду здесь Почему? Из-за денег, все просто Хорошо Скажи мне одну вещь Как дела у Робби? Все отлично Правда, отлично Сэр Починил Осталось включить спутниковую тарелку Ты мне нравишься Идем Нужно выбираться. Вертолеты сюда час лететь, если не больше. Эй, ты, ты молодец. Что могу сказать? Я мужчина. Все, все, идем. Знаете, доктор, я не была дома пять лет. У меня там сестра. Она была еще ребенком, когда я сбежала. Сбежала? Was... я была бунтаркой злилась на все и всех но теперь я стала сильнее и я хочу домой я устала понимаете готова начать все заново надеюсь семья меня примет уверен я уже ни в чем не уверена. А как насчет вас, доктор? Что будете делать, когда вернетесь? Я, наверное, оплачу счета. У вас нет семьи? Нет. Нет. У меня никого нет. Есть мать, но она в доме престарела и думает, что я ее парикмахер. Поэтому не знаю. То есть, в общем, я один. В У меня пара был. друзей на Манхэттене, но в вопросах общения я всегда был слабоват. Вы сильный. Едва ли. Да. Говорю тебе, я найду работу в Силиконовой долине, связанную с программным обеспечением. Здесь скучно и небезопасно. Скучно звучит просто смешно. Стой, стой, стой. Слышал? Думаю, оно здесь. Ладно. Держись за мной. Ты в порядке? Лучше не бывает. Как думаешь, сколько мне лет, Кэт? Не знаю, за тридцать, почти сорок? Тридцать пять. Когда отцу было столько же, он владел транзикл ойл. Твой отец владелец? Да, один из больших людей. А я всего лишь менеджер среднего звена. К сожалению, таких он презирает. Ведь у меня нет способностей, чтобы пробиться наверх. С этим я бы смог делать то, о чем мечтаю. Например? Например, обедать в столовой боссов. Рядом с отцом, за одним столом. Лучшее место в здании. Это предел твоих мечтаний? Еда там хорошая. Порядок. Это еще что? Похоже на забор. Черт. Проклятие. Мистер Кинг. Да. Другого выхода нет, только здесь. Вот именно. Боже, этот гад запер нас под землей. Да. Отлично. И что будем делать? Оно придет и перережет нас, как остальных. Когда я подписывал контракт, я не думал, что это миссия для самоубийц. Прости, Адам. Мне страшно. Только и всего. Ты должен мне помочь разобраться, хорошо? Да. Одно я знаю наверняка. Здесь холодно. Уходим. Давай. Хорошо. Пойду за обогревателем. Кажется, я видела вот там. Я нашел его. лим, бежим! Бежим, черт возьми! Господи, Адам, Адам, сюда иду. Снимите это с меня. Полегче. Господи, тяните. Получается. Черт. Спасибо Почему оно оставило меня в живых? Как оно выглядит? Я не знаю Оно было... Было похоже... Я такого никогда не видел Что-то очень уродливое Ужасное Дыши глубже Здесь жарко Кому-нибудь еще жарко? Жарко. Холод собачий. Может, стоит поменьше глотать таблеток? Может, стоит не лезть в чужие дела? Когда мне было 10 лет, я застряла в лифте на везде. Я просто с ума сходил. Меня положили в больницу на неделю. Лучше ну, уж я столкнусь с этим чудовищем, чем испытаю приступ клаустрофобии. Не говори с ней в таком тоне. Вообще-то, док, я буду говорить, как захочу. Поскольку я здесь главный. Я представитель Транзикл Oil и заслуживаю уважения. Хватит, Даррен. Okay. Ничего? Да. Надо, Надо продолжать. У тебя есть что-нибудь? Да, да. Послушайте. Это вещество я нашла, когда была внизу. Это регенерирующая смесь Думаю, она действует как физиологический раствор, который позволил нашему инопланетянину выжить в течение миллиарда лет Итак Это Земля Здесь приземлился его корабль Декамбрийский период, что значит на планете не было жизни, период активных вулканов. Думаю, его засыпало во время извержения. Прямо над этим зафиксированы первые признаки жизни. Ну, знаете, первобытный суп. Но факт того, что инопланетянин прибыл до зарождения жизни, все меняет. Я нашла это в одной из ячеек. Похоже, ячейки были вскрыты, когда корабль приземлился. Это семена или что-то подобное. Их было много. Тысячи. Они наполнены... Нет, нет, не стоит. Они наполнены концентрированным раствором аминокислот, откуда появилась ДНК. Первый кирпичик жизни. О чем ты Эволюция. Я говорю об эволюции. В теории эволюции всегда был пробел. Мы не знаем, как на безжизненной планете, покрытой лавой, неожиданно появились живые организмы. Здесь никто в Бога не верит? Мы уважаем ваши взгляды, мисс Старк, но... Хватит насмехаться. Я думала, мы друзья. Так и есть. Но живые организмы появились из раствора аминокислот, ставшим основой для появления многоклеточных организмов, из которых и возникла жизнь. Слова, слова, слова. Амелия – это наука, реальность. Это просто говорят факты. Факты? Люди появились из многоклеточных организмов. И как они попали на планету? Появились из ничего? Наука не знает точно, как на мертвой планете появился первобытный суп, в котором зародилась жизнь. И ответ здесь. Значит, это может быть семя жизни? Хватит этого безумства. Я читал об этой теории, будто Земля была населена из космоса. Панспермия. Что? Какая спермия? Эта теория называется панспермия. Она утверждает, что организмы из космоса случайно попали на планету и зародилась жизнь. А если они не случайно, а целенаправленно были доставлены сюда этим кораблем? То есть этот инопланетянин зародил на Земле жизнь? И человека? Тоже. Хочешь сказать, этот монстр бог, но я знаю, есть другое объяснение. Старк, успокойся. Я не такая умная, но это чушь. Послушай, не надо. Я ухожу. Нет. Попробуй позвать на помощь. Ты что делаешь? Ты никуда не пойдешь. Я больше не слушаю тебя, босс. Ты приказал остаться. И вот что случилось. Мы сидим, болтаем и ждем смерти. А я хочу найти выход. Отсюда нет выхода. Кэт, Кэт, спокойно, это я. Что? Все в порядке, это я. Я подумал, что у тебя есть его фотография. Что? У тебя есть фотография, Робби? Я? Да. Можно посмотреть? Я? Да. он похож на меня. У меня каждый день перед глазами напоминание о тех семи годах. Кэт, ты должна знать, что случилось на горящем танкере до того, как я ушел. Ну, Адам, сейчас не время. Кэт, я не уверен, что еще будет время. Я слишком долго держу это в себе. Понимаешь, когда все вокруг начали говорить, какой я герой Правда была в том Что парни, которые были на корабле Большая часть команды Они застряли в командной рубке Я думал, у меня есть время, поэтому Я и побежал перекрывать этот вентиль А потом я вернулся в командную рубку Но дверь заела там было 10 человек С того дня я стал бежать от себя Поэтому я не смог вернуться к тебе Только поэтому Я кормила Робби Смотрела телевизор Увидела новости о танкере Потом я сидела и ждала твоего звонка. Я ждала месяца. Потом годы. А ты не позвонил. Ты заслуживаешь лучшего. Я не хотела никого кроме тебя. Ты куда-то пропал и даже не осмелился встретиться со мной. Хотя бы поговорить, чтобы я могла что-то объяснить сыну, когда он вырастет. Прости, Кэтрин. Кэтрин, прошу тебя, прости меня. Адам, Старк ушла. Я заснул. Я не должен был спать. ты решила меня довести, Адам, я с тобой. И не думай. Я могу пригодиться, Адам. Ты должна остаться в живых. Я иду с тобой, это не обсуждается. Держись у меня за спиной, это не обсуждается. Хорошо. Так. Адам. Адам. Господи. Ладно, Кэт, идем. Подожди. Мы уходим скорее. Быстрее. Что это? Мне все равно. Кэт, у нас проблема. Быстрее. Адам! Ты жива. Не двигается. Это ненадолго. Идем. Дай мне одну секунду. С ума сошла. Мы должны понять, что оно здесь делает. Что это за штука? Оно сохраняет их органы. Можешь дать мне контейнер? Что? Дай контейнер. Пошли. Контейнер. Вот. Положи в кружку. Давай. Секунду. Оно шевелится. Еще секунду. Оно двигается. Оно просыпается, Кэт. Спасибо. Все хорошо. Запатентуем волшебный гель и будем получать 10%. Говорю тебе, Адам. Инопланетянин в доле. Все еще пытаешься извлечь выгоду? Это моя работа, Адам. Плохое превращать в хорошее. Отец называет это хорошим менеджментом. У тебя там бродит древний убийца, это более чем плохо. Мы его закопаем. Не проблема. Как было с горящим танкером, помнишь? Люди это съели. Все так беспокоились в тяном пятне, что забыли о погибших рабочих. Сукин сын. Я бы жизнь не отдал, чтобы вернуть их. Ясно. Мы просто болтаем. Поболтай чем-нибудь другом. Док, ты ничего не мог сделать. Я должен был проснуться. Я слабак. Я всегда им был. Мы должны сосредоточиться на деле. Смотри, мы нашли какую-то жидкость. Посмотришь? Что это может быть? Разберешься? Постараюсь. Давай. Невероятно, Адам. Я, кажется, знаю, что инопланетянин влил мне в рот. Нет. Наоборот, оно содержит витамины, минералы, протеины, все, что нужно человеку. Идеальная пища. Что? Оно кормило меня. Адам. Что? Простите, but... я был неправ. Но можно кое-что сказать Его в оправдание. Давай. Просто выслушай. Мы знаем, что нашли космический корабль, на котором инопланетянин привез на планету клетки жизни, и мы знаем, что Гель может исцелять. А Кэт сказала, что он кормил ее. Значит, можно утверждать, что оно поддерживает жизнь. Может, Старк была по-своему права? Может, это Бог, и мы нашли его. Закончил. Вы должны это увидеть. Док, док, стой. Это еще что такое? Что ты yeah, yeah, сделал? Немного раствора аминокислот попало сюда, и все началось. Господи. Это изображение Солнечной системы, где... Это Земля. Луна. Разные времена года. Это мы видели на стене. Семена жизни. Это проекция каждого живого существа. Оно знает, как мы выглядим. Похоже, это существо действует по инструкции. Допустим, это назначение инопланетянина, расположение Луны, где высадить семена, изображение того, что должно получиться, тесты. Посмотрите. Нет, не похоже на инструкцию. Это похоже на альманах. Это же... Заткнись. Как? Нет. Посмотри на это. Как тот, что у выхода. Мы в клетке, Адам. Он ограничивает наше пространство. Нет. Он не бог. Он фермер. Тогда я чайник. Вы не можете убедить меня, что мы главная цель инопланетян. Могу. Эта штука представляет собой пищеварительную систему. Жидкость инопланетного происхождения, но схожа с желудочным соком. Оно изучало кровь и все жидкости в организме, потом расчленяло жертв. Поняв, что человеческие органы съедобны. Этот инопланетянин похож на биоинженера способного создавать жизнь, посадив семена. И он прожил так долго, потому что должен был дождаться, пока семена взойдут. Извини. Он был похоронен под потоком лавы, пока мы не выпустили его. И он продолжил работу. Но мы эволюционировали. Посмотри на изображение. Это люди эра неолита. Слушайте, если мы своего рода урожай, то что насчет Геля? Я хочу сказать, это что, пестициды, что ли? Когда урожай заражен, что делает фермер? Ищет средства спасти его. То есть пестициды. Я пошутил, -ка. Это безумие. Что нам делать? Вот что я хочу узнать. Мы избавимся от него. Отличная идея, но как? Электричество. Электричеством? Именно. Вокруг него подобие защитного счета из электромагнитных волн. Да. Электричество выключается не потому, что он так хочет, а потому, что он видит в нем угрозу. И что вы сделаете? И что вы сделаете? Используем. Кошмар? Mm -hmm. По сравнению с тем, что здесь творится, это далеко от кошмара Как дела? Почти все Sorry, Прости, я уснула okay. Все нормально Это было даже мило Раньше я любил наблюдать, как ты спишь Хватит Серьезно? После трехнедельных вахт я мог смотреть на тебя часами не знаю, что страшнее, инопланетянин или твоя сентиментальность. Вроде неплохо. Ты смотришь на адский электрошок, друг. Адам, слушай. Может, мы совершаем ошибку? Конечно. Что на этот раз, Дарр? Сам посуди. Это историческое открытие. И Дело не только в том, что это инопланетянин, но и в том, что он принес на нашу планету лекарства от всех болезней. Ты не можешь так просто от него избавиться Мы знаем о существовании разумных существ в космосе Они ужасны, жестоки Но они дают жизнь Слушай, он хочет нас съесть Ясно? И я собираюсь его убить Хорошо. Здесь все и сделаем. Док, ты не должен этого делать. Я сам. Должен. Ради себя самого. Я быстро. Ладно. Всем приготовиться. Кэт, назад. Есть. Шоу начинается. Вперед! Эй, ты! Хочешь попробовать то, от чего крышу снесет? Я еду! Док, направо! Мы задели его, он на лестнице пытается выбраться. Адам получилось. Есть выход. Отлично. Скажи остальным, встречаемся у источника дополнительного питания. Я приду, как только вызову береговую охрану. Нефтедобывающая станция Марфеус 1 Слышите меня? «Морфеус-1» нам приехать? Да. Через 40 минут. Быстрее. Чем скорее, тем лучше. У нас экстренная ситуация. Вылетаем. Хорошо. Я знаю, что он собирается сделать. Помнишь, я сказал, что он закончит работу, ради которой прилетел. Да. Так вот, урожай взошел. Он его попробовал. И теперь позовет всех к столу. Какого черта ты несешь? Я был на улице. Он там соорудил нечто похожее на спутниковую тарелку. Он сейчас там, я думаю, он готовится послать сигнал своим друзьям. И он сделает это. Время собирать урожай. Да. Включайте оборудование. Нужно все, что можно взорвать. Потребуется а еще один заряд. Мы взорвем все вот так. Заткнись к чертовой матери, Даррен. Просто следуй плану. Тут просто пекло. Тихо, он же услышит. Ради тебя, отец. Что? Что ты делаешь? Мы все умрем, ты сошел с ума. А вот и он. Послушай, мы с тобой можем сработаться. Я был против всех этих гарпунных дел. Я не один из них. Мы ведь друзья, да? Мы друзья! Нет, это плохо. Назад, медленно. Ты не позвонишь домой без этого. Запускайте. Заводите установку. Сделай это док. Давай. Не работает. Не работает. Кажется, получилось. Сколько дыма. Кэт, динамит! Кэт, скорее. Ты слишком близко. Давай. Давай же. давись нет адам адам господи адам Боже, Адам! Да. Получилось. Знаешь, я тут подумал. У тебя было время подумать? Расскажи мне о Робби. Я хочу узнать его получше. Он замечательный. Без ума от спорта. Ненавидит читать, конечно. Любит видеоигры. Он потрясающий ребенок. Я хочу его увидеть, Кэт. Увидишь? Только чуть позже. Я больше никуда не убегу. У меня уйма времени.